Ребят, я прошел то задание, ту миссию в Бэтмен Архэм Сити, которую я пройти не мог. В кавычках, конечно же. Я без вас побегал немножко по этой, по этому месту. А все оказалось так просто, ребятки. Так просто все оказалось. Кажется, он полюбит это место. Просто, наверное, быстрых ударов точно, чтобы пробить его оборону. Ушатите вы! Слушайте. Я прошел ту миссию, которую сраную, которую там много, много, много, много, много времени заняла. Да, она заняла у меня достаточно много времени. С этим что-то не так. Надо поговорить с ним, узнать, что происходит. С этим ученым? А, yeah. с этим. С офицером полиции. Ты безопасности uh, you know. временно. Слава богу. Я не воз я благодарить. По крайней мере, пока не отвежешь на мои вопрос Кто ты? Проси, друг, коп нас Gordon прислал God. сюда Гордон. Кейс у нас свой участка штурмовой группы. В общем, тут с самого начала. Если я послал Гордон, значит ты знаешь пароль. Да, да он сказал, Как же там. Пароль живо. Сара, он, он говорит, что он говорит, в пароль Сара. Ты вы в безопасности, от че? Я Джонс Бэтмен, Элзис Джонс. Гордон говорил мне о том, что собирается послать сюда вас. Он хотел узнать, что здесь происходит. Вот мы и узнали. У нас было 10 человек, надеюсь, все еще живы. Я говорил Гордону, чтобы послал слишком мало, слишком опалки. Жди здесь, если я остальные члены команды живы, я найду их. Обязательно. Спасти офицеров полиции год на запертых музеи, Так. Загрузка вас сотрудник полиции. Чё? а блин. Так. Не, ну, понял, так, на... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. еще семеро, как бы, как семеро полицейских. Семеро полицаев, как я бы говорил, и Джим Гордон. Смотреть биографию, можно на табуляцию, но я, конечно, не ну Новым... Я могу использовать проблемы бетран, чтобы теперь все включатели равно... Ай, блин, черт. На цель батаран Да блин, тут... Опять же далеко слишком. А, блин, да слишком далеко бал. Да, бал, да нет, ну слишком далеко. Но вы мне путь туда, так. О, может тут А, не, я просто подумал. Он как-то медленно поворачивается. Не, ну, я как бы достал до того, куда я хотел, пока что, пожалуй. Не, ну, я был близок, а. Ребят, ну, я реально был близок. Близок был, ну, Айхам. Опять же, я был очень близок, ребятки. Очень... Был... Был, был, был, был, был, был, был, был очень близок. Вот, близок был. Я же я говорил вам, ребята, вы мне не верили. Ну ладно, многие из вас не верили. Так, сюда что ли? Арена гладиаторов. Так, что здесь происходит? Помоги мне, Кобулпод. Не, я бы на твоем месте это не делал. Покажи на что ты способ... на что вы способны. Бэтмен, so, пришел за копами. За снеговиком. Или за мной. Я здесь только ради Фриза и за ложь. Но сейчас я покончу и с тобой заодно. Какой же ты грозный. Скоро станет мне смешно. Да неужели? Слушай. Менять можно назвать просто посредником. Посредником, коллекционером. Если кому-то что-то нужно, оно, то оно у меня есть. А если нет, то я это достану. Я это достану. Смотри, какое дело. Есть у меня специальный шкаф. Твоим именем. Осталось его лишь заполнить. Как нарочно. Ты стоишь прямо передо мной, ровно там, где и надо. Ну, как решим? Будьте ж послушаем, сдашься и без шума. Ты здесь больше не командуешь, Кобблпот. Я надеюсь, что ты так скажешь. Отглянись, ведь все чихпаты так рвутся стать частью моей банды. Но я, увы, беру только лучше, чтобы сегодня стать лучшим. Нужно увидеть тебя. Давайте, ребята! Испытание начинается! Не, ну я ладно, я с ними справлюсь. И не с такой. Воткните в него нож, кто-нибудь! Умри, Брюс. Желаю все, все желают что-то смерти Бэтмена, ага. Как в Бэтмена на Ориджинс прям. Сбью комбо... Ты девил, что ли, меня? Ты мне комбу сбил! Я все твоих победил, кобопот. Тебе не соло делать этого, Бэтмен? Ты заставляешь меня взяться за крупный калибр. Бэйн, что с тобой стало, бля? Друган! Бэйн! Ой, ну ты слишком рад тебя видеть, Бэтмен! Удачи! Я перевожу, извините, ребят! Конечно же, как фархамасаун. Титан оглушил вас, ребята. Это не я вас оглушил, это Титан, ребятки. Ой, тут опять с Титаном этим сражаться надо. Май, гад. Май, гад. О, май, гад был Герман. Данила, ты чё, крыси? Всё, я оглушил твоего титана коблпот ты где коблпот я иду за тобой О, асфальт ты мне ничего не сделаешь я нашел пингвина а мистер Фризер, вы уже нашли лекарства еще нет. Ситуация оказалась хуже, чем я предполагал. У Пенгвина есть целый запас формул <говорит> Титан. Он, откуда? У него есть как Титан попал с острым Архом? Что там происходит? Датчики хочу просто расшкаливаются. Спасибо, что приоссоединился <говорит> Арху. Арху. И сложил Барбаре эту ситуацию. Конечно, Сэр, Я буду на связи. Так. Надо посмотреть биографию Араку, точнее Барбару и Гордон. Настоящее имя Барбара Гордон, род занятий информационный посредник, место рождения Готэм, цвет глаз голубый, цвет волос рыжий, рост 180, вес 57, Дет... Первый упоминание детективной комиссии номер 3059, январь 1987 года. Я не, я не хочу, я не Аракул, я хочу на самом-то деле, ладно, ладно, Попилов. На этап новый уровень, так. Войнтек, баллистическая броня нужно, нужно сто от огнестрела качать и нужно будет потом боевую броню прокачать, потому что ну тоже я чё сюверпанс, так, так куда дальше? Всегда главный вопрос, чё делать дальше? Ай, блин. Плюс, Уэйн, мне тоже больно, очень сильно, как тебе, на самом деле, ты должен это понимать, но я знаю, конечно, что ты это понимаешь. Эх, я так у тебя соскучился вот МФМ. ну ладно. Не, так реально по тебе соскучил, вот МФМ, я реально так соскучился, соскучился. Пам пам па -пам, па -пам, па -пам, па пам Так, choose your weapon. Выбирайте ваше оружие, так. Контрол, выходим. Так, куда дальше идти? Вот, вот в чем сам главный вопрос. Так, X надо, не надо эту, надо эту дверку не секвенсором, а нужно так. вижу что надо но как туда попасть как попасть за эту дверь вот вот в чем вопрос так сюда бэтмен не по нет нет не, не, не. А, тут дальше что-то есть. шкин-кошкин, ну не знаю, как тут дальше быть, что дальше надо сделать будет. Не, ну конечно же без прохождения я бы открытого уже. Я бы этого не делал. Управляем бета-ранг. Так. Так. Говорит, коготь. Нет. А если попробовать сюда этим... Так. Так, стоп. Так, я отсюда зашел. Здесь сейчас закрыто. Так. Что делать дальше? Самый главный, самый главный вопрос этой игры и, этой, и вообще этого всего, всей жизни. Что делать дальше? Так. на Arkham Сити, так. Так, так, так, так, так, та театр... Так, так, так, так, так, так, та там пам парам так, так, так, так, так, та та та так, ну, я так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Не, это сделали. Найти жокер на столе, лететь на заводе, сделали. Пробация нас как Так. Стоп, а что тут надо делать, а? Так. Нужно спасти мистера Фриза от пингвина. FCRB скончался. Так, нужно как-то сюда забежать. Так. Так, так, так, так, так, да, да, ну. Арена гладиаторов, так, арена гладиаторов, а пока я ищу поиск, ищу, точнее, как отсюда выбраться, с моим другом Бетарангом, вы, пожалуйста, посмотрите два этих видео, можете еще на канал подписаться, и давайте, я был рад с вами сегодня в Бэтмен Архем Сити зайти, и давайте всем пока-пока, ребята, до скорых встреч, увидимся в следующем ролике. Следующий ролик не за горами. Покеда всем. Давайте, бай-бай. Покеда вам. Покеда. Да.